одного государства. государства, государства. Потому что вот мы поехали в Казахстан, у... и у нас все получилось, и... то, что мы планировали. Только... И после того, как нам выдали эту справку, и... нам сказали, что в течение 10 дней вам надо уехать с Казахстана, иначе будут приняты определенные меры. То есть мы уже не граждане Казахстана, но, но мы еще и не граждане Болгарии. Мы где-то вот зависли в небесах, и вот Писание говорит, что наше жительство на небе. Поэтому после служения подойдите сегодня к нам с Наташей и познакомитесь с гражданами неба. Потому что вот сейчас мы точно вот такими являемся ребятами, сега, сега. которые зависли в небесах. Мы были в Казахстане. Было очень много встреч. И, наверное, на Фейсбуке кто-то из вас видел, что я встречался с одной мессианской еврейкой. Это известная у нас поэтесса Инесса Шатилова. И она написала... Очень много поэм, много поэтов, стихотворений. Поэтов. Когда мы уезжали, она написала более 600 произведений. И она продолжает писать. И написала про Казахстан. Написала Казахстан. Вот, ну, можете послушать на моей странице. Очень замечательный стих. Казахстан, он видит, выглядит на карте, как рыба. Грибный, как... И по-еврейски рыба – это нун. Использовая... И вот такие прекрасные стихи. И, и потом муж Инеши Шатиловой, Родион, он, он говорит, ты знаешь, что, ты что случилось? случилось? Еще один наш, он поэт. наш, Пошли... наш Пошли... поэт из нашего города, из Караганды, да? где было очень много репрессированных евреев, немцев, японцев украинцев, русских и так далее и очень много народу погибло один наш поэт, я хотел вот показать его на снимке его зовут Олег Русских он отправил, отправил свои произведения, стихи в Санкт-Петербург Александру Розенбауму Александр, кто-нибудь знает этого певца это, это еще один еврей. еврей его творчество я очень уважаю и люблю и когда Александр Розенбаум Александр, прочитал стихи этого карагандинца он сказал я просто, я просто был обезмовлен". потому что эти стихи, они ошеломительны. И говорит, я не мог на них не написать музыку. И он написал музыку на два произведения. Одно из них называется «Стрекоза». И это произведение посвящено всем детям, погибшим на взрослых войнах. И он уже, уже исполнил, исполняет эту песню. Мы знаем, что очень много детей сейчас погибают. И это страшно. В Украине. И сегодня очень много детей все еще погибает на территории Турции. До сих пор из-под обломков достаются. Очень много детей. Понятно, что и, тоже, и взрослых тоже. Но Особенно страшно, когда очередного ребенка вытаскивают. Конечно, очень много уже вытаскивают мертвых. Или сильно покалеченных. И слава Богу, что еще есть... Сегодня буквально я смотрел по новостям, вытащили еще одного ребенка. После 128 часов пребывания под землей. Александр Розимбаум, он... Как раз в это время я начал писать стихи. На эту тему. И он написал одно четверостище. Я успел написать только вот эти строчки. Христианин ли... Ты, или иудей, Куран имеешь в помыслах своих, молясь о счастье собственных детей, подумай хоть немного о чужих. И я хотел сегодня исполнить эту песню потому что я тоже я не могу ее не исполнить в память о тех детях, которые уже погибли, и которые, к сожалению, еще и погибают сейчас, в 21 веке, когда вокруг вроде бы как цивилизация. И я бы не хотел бы, чтобы мы сегодня хлопали в конце. Я хотел бы призвать вас к минуте молчания. чтобы помянуть вот этих детей. Вы услышите лопасти падающего вертолета. Этот стих, он посвящен вообще детям, в первую очередь, Донбасса. Когда именно на первый вертолет и первые ракеты начали падать на мирные кварталы, дома. И вы знаете, я специально сделал так, чтобы мы увидели и текст этой песни, чтобы вы могли тоже это подпевать или шепотом как-то. Ну, пожалуйста, пропустите эту песню через себя. Хотя бы проговорите вот эти слова. Подумайте о чужих детях. О тех детях, которые прямо сейчас под завалами. О тех детях, которые уже погибли. И помолитесь о том, чтобы те дети, которые... Живые, чтобы на них пришла самая мощная защита. Это защита драгоценной крови Христа. Дверь открыл и побежал босиком Кромыхнуло что-то словно в грозу Полетело все вокруг хувырком Пеплом падала моя стрекоза Поседал наш дом горой кирпича Мамы не было, а папа в слезах Что-то страшное в небо кричал все кричал, что-то в небо печал Зло плясали надо мной облака Мир горел, его никто не тушил Кто-то в хаке нес меня на руках Кто-то в белом меня резал и шил Я как мог старался, сдерживал плач, Но когда вдруг в наступившей тиши Неожиданно заплакала врач Понял, что же не стану большим, никогда. Я не стану большим, никогда. Я не стану большим. Как будто звал меня с собой Непонятно светлым днем, Потемнело за окном Мимо ямы дома очего, Солнце уходило ночева, Мимо ямы дома очева.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 Аллилуйя. И я бы сегодня хотел призвать... Мы смотрели видео, где наши друзья... И Владимир, и Наталья... Присаживайтесь, пожалуйста. Если помните, их сын Даник... Маленький мальчик. Они сейчас в Турции, они в Алании. Вот общаются там с нашими братьями. У нас там церковь братская в Алании... Пастыри Осколкины. И Даник, он участвует там на видео. Я видел, как он вместе вот в этой очереди. То есть там люди работают день и ночь. И вот они сейчас разносят вот эти развалы. И Даник участвует в том, чтобы просто вот передавать. Вот в этой цепи он стоит. Маленький мальчик, и он активно помогает, служит. И мы хотели бы сегодня собрать пожертвования и отправить в Турцию, в Аланию, которую мы знаем. То есть мы там можем доверять этим людям, которые участвуют также в том, чтобы помогать в Турции. Вот, показывают также вот эти видео, где они помогают, участвуют и собирают большие пожертвования. Слава Богу, что кинули клич и вот на последних Олимпийских играх была заработана определенная сумма и все эти миллиарды, были отданы сейчас на то, чтобы каким-то образом хоть как-то вот просто что-то вот помочь вот этой стране, вот этому народу. Вот, и были высланы специальные такие фургоны, которые очень можно, десятки тысяч фургонов, которые можно построить в такие временные дома, жилища и также для помощи тем, кто очень сильно пострадал во время этого землетрясения. Поэтому мы сегодня помолимся за пожертвование и в ящик с приношениями можете положить то, что вам Господь положит на сердце и мы отправим это в Турцию, в нашу братскую церковь в Алании, и мы сегодня также помолимся. За это, Господь, благослови, Господь, наши сердца, дай нам участвовать, Господь, Отец Иосиф, нашими сердцами, нашими молитвами, нашими приношениями, пожертвованиями, финансами, усилиями, силами.